В ралли-рейдах принцип «главная не победа, а участие» можно считать слоганом этой дисциплины автоспорта. Ведь изнурительные гонки по жесткому бездорожью дарят участникам в первую очередь ценнейший опыт, который лишь со временем начинает приносить свои плоды – успешные финиши и призовые места. Вот и заводская команда «Ладоспорт Роснефть», отправляя на старт марафона «Шелковый путь» рейдовую Ниву, главной своей задачей ставила накопление опыта. У нас есть финиш всех этапов и финиш общей гонки. И меня это настолько радует, учитывая, что мы полгода назад еще даже не знали, что будем выступать в этом мероприятии. Люди готовятся к марафонам за год, за два, за три. Впрочем, определенного успеха, несмотря на отсутствие опыта и скороспелую подготовку, команде добиться удалось. В категории стандартных внедорожников дуэт Ворона-Загороднюк, преодолев около 3000 боевых километров, сумел показать четвертый результат. Мы, в общем-то, все сделали в очень сжатые сроки и проехали большую часть гонок без проблем, поэтому для меня это четвертое место и финиш здесь – это равносильно победе. Команда «Ладоспорт Руснефть» Отработала Нива, отработала. Штурман молодец. Я, надеюсь, тоже как бы не подкачал. И действительно, в самом начале гонки Воронов упустил много времени из-за детских болезней спортивной Нивы. Настолько, что последующая серия разгромных побед, 6 из 10 спецучастков, не помогла дотянуться до первой тройки. Машина, после того, как она нам показала свои не слабые части, наверное, а те места, которые нужно четко контролировать. Да, мы их приняли, сделали сразу работу над ошибками, и дальше мы ехали большое количество дней вообще без проблем, поэтому «Нива» наша справилась, я считаю, лучше всех остальных, ну потому что мы всегда ехали на исправной машине. Шесть выигранных спецчастков за гонку – это дорого стоит. И мы с Дмитрием показали, на что мы способны. И показали, что автомобиль действительно конкурентно способен в нашем классе. Можно выигрывать гонки. Кстати, эффектный камбэк культового внедорожника на гоночной трассе случился в год 45-летия Нивы. Хорошо то, что в этом году такое решение было принято в год 45-летия Нивы, в юбилейный год. Я считаю, что это лучший подарок от Лады Спорт, от Лады, от Роснефти всем Нивоводам страны.